Самый первый вопрос, который приходит ко мне — это обострение или ремиссия. Как понять, какое состояние у вас сейчас? Дело в том, что... Особенно это, кстати, спрашивают мои клиенты. Дело в том, что, вот, допустим, в моих курсах все комплексы упражнений разработаны для разных периодов. Есть при обострении, то есть только те упражнения, которые можно использовать при обострении, а также есть комплексы для ремиссии. И, например, упражнения для ремиссии ни в коем случае нельзя использовать для обострения, иначе вы себе только навредите. И вот тогда, естественно, меня спрашивают, а как мне понять, у меня сейчас обострение или ремиссия? Ну так вот, давайте вместе и разбираться. Дело в том, что обострение и ремиссию нельзя рассматривать как два отдельных случая. Вот сейчас обострение и завтра, например, ремиссия. Да? Вот смотрите, если посмотреть на график, то обострение и ремиссия соотносятся примерно вот так. То есть сначала у нас идет обострение, то есть когда у вас симптоматика очень яркая. Если мы берем шейный остеохондроз, то это, допустим, и головные боли, боли в шее, допустим, стреляющие боли, если есть ущемление нерва, или, например, головокружение, или сведение мышц затылка и так далее. И эта клиника достаточно яркая, и вы просто ничего даже нормально делать не можете из-за того, что вам это мешает. Вот это и есть обострение. Что дальше? Постепенно, естественно, боли стихают, все симптомы стихают и у вас симптомы потихонечку вот так вот спускаются и уменьшаются. И тогда начинается уже ремиссия. То есть ремиссия — это означает, что когда-либо у вас боли совсем нет, вы вообще забыли про все симптомы, которые могли быть при обострении, либо эти симптомы просто уменьшились, и вы их уже почти не чувствуете. Или где-то чувствуете, но остались такие отголоски. Вот это и есть обострение, а потом постепенно переходит в ремиссию. Поэтому ориентируйтесь, самое главное, на степень боли. Если, например, боль достаточно яркая, выраженная, мешает вам нормально жить, то это однозначно, естественно, обострение. Если боли у нас более-менее какие-то периодические, иногда появляются, иногда могут стихать и, допустим, не сильно беспокоят, они у вас где-то есть, но такие недостаточно выраженные, то, скорее всего, все-таки это ремиссия, и можно будет использовать уже другие упражнения. Поэтому давайте сделаем небольшой вывод из этого вопроса. Что у самое главное? Главный критерий ⁇ это степень боли. Если острая, однозначно обострение. Если боль такая больше ноющая, где-то тянущая, иногда-то она проходит, то появляется, то это 100% уже ремиссия. И второй вывод нет четкой границы между обострением и ремиссией. Следовательно, мы ориентируемся с вами на степень боли. Поэтому обратите на это внимание. Но давайте еще вот что посмотрим. Если, допустим, с грудным отделом и с поясничным отделом мы можем использовать критерий как боль, потому что остальные симптомы всегда не так уж выражены, все равно в основном, естественно, присутствует боль, то с шейным отделом у нас немножко все посложнее. Дело в том, что там не только может присутствовать боль. Например, один из шариков может быть и головокружение. Другой — это головная боль. Другой — это вообще заложенность в ушах и какое-то нарушение зрения. Или, например, другой шарик вообще может означать просто ригидность мышц шеи, что вы не можете нормально, допустим, выполнить наклон головы или поворот и так далее. То как же здесь ориентироваться с шейным отделом позвоночника? Смотрите, дело в том, что... Когда у вас есть проблемы с шейным отделом позвоночника, допустим, вам определяет остеохондроз, то симптомы могут быть как со стороны шеи, так и со стороны головы. Дело в том, что шейный отдел позвоночника, от него все идет артерии, которые питают полностью наш головной мозг и все остальные органы, то есть это и э, органы зрения, и органы слуха и так далее. И если есть какие-то проблемы с шейным отделом, то, естественно, это отражается и на голове. Поэтому и появляются вот такие вот симптомы, которые, с одной стороны, кажется, вообще не связаны с шеей. И как здесь тогда ориентироваться? Все-таки лучше отталкиваться, если мы берем боль, то опять-таки по степени например, если вы не можете наклонить голову или повернуть из-за того, что у вас острая стреляющая боль, то это однозначно есть ущемление нерва и есть обострение. Если мы берем с вами просто головную боль, например, симптомы только со стороны головы вот у вас есть головная боль, головокружение, а шея при этом не беспокоит, все равно мы это рассматриваем как обострение и начинаем использовать упражнения при обострении. И ни в коем случае не берем при ремиссии. Обратите обязательно на это внимание. Поэтому, если мы берем с вами шейный отдел, все-таки опять ориентируемся на выраженность симптомов, либо со стороны головы, либо со стороны шеи. Вариантов, как видите, может быть очень много.